И всем привет, дорогие друзья! С вами Стив, и я продолжаю приключения в шахте. Да, ну конечно, не приключения в шахте я ну, по-другому назвал. В Прошлой серии я сделал себе немного ведершек, ведер, и мне надо. Озеро Славой. Да. В общем, давайте же лучше я сейчас по-быстренькому сделаю в креативе Озеро Славой. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, так. Сначала вниз. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Можем просто по краю и, все. и должно все сделать. Нет, что-то как-то... никак Вообще. Давайте... возьмем камушек вместо бедра. все по моему вот так вот, вот так все все, нет, еще вот так вот дальше рушить. так, давайте уберем еще выходим из креатива и все, как будто ничего не было там, давайте берем я научилась сделать вода да без всяких там копаний и всего там так давайте же момент вот тут вот так, и специальная дорожка То есть из камня нет лучше я тут покопаю немного чтобы когда я вышел было видно вот зачем я взял лопату идем копаем копаем копаем копаем копаем, копаем. пока не выкопаем все я вам покажу так копаем копаем ух ты грови ну, вот это все по моему ну вот так же вот как то вот так вот вот так М -м -м. так и нам потребуется зажигалка для этого нам нужен гравий ну ладно не нужен, мы выкинем совсем совсем совсем я не хочу тратить свою кирку но какой-то вот трехлявый я да, так вот. вот так вот две на всякий случай сделаем раз и, и два так, все две нормальные с потом мы выкидываем, давайте также мы выкинем. Ничего нам еще не надо. М -м -м, да, где мы Все. Все. Давайте я вам покажу, как это делается. Так, ой, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Не заливай. Нет. Фу-фу. Фу-фу-фу-фу. Дайте, дайте выползть. Блин, меня сносит. Нет. Эээ, так они честно, ну, ну, ну чего Блин, как? Я же набрал воды. Хм, странно. Давайте вот так вот выкопаем, чтобы нас не жалило совсем. Так, не то. Так выкапываем, выкапываем, выкапываем и еще выкапываем. Так так вот так и вот так так все теперь думаю что можно показывать так бьем вот так лавка так лавка Раз, два, три. Так, ловка, Пьем. И лавка. И скоро наш портал будет готов. Пьем. сразу в три ведра Берём. и лава лава так давайте забираем водичку и все наш портал готов осталось его зажечь и нет все-таки еще надо нам это делать нет нет вот так вот все соединяем ведушки соединяем и все самый главный момент пройден Так, какие тут эчевки-то? Так, алмазы добыть. Лишь... Так, давайте пождём ват и убьём какого-нибудь эфрита. Потому что, по-моему, у меня все для этого есть главное надо чтобы креатив включить хотя вещи -то не выпадают так что можно его не включать так эй э, давай блин Если потом если я не найду крепость, тогда я без вас вот здесь поброжу, ну в креативе, конечно. И давайте же все-таки на всякий случай здесь запишем координаты. Вот здесь вот. 71 36 минус 56 еще вы знаете то что можно где-то появиться например вот вы где-то на поле появились да и там может быть не простое поле, а горы. Также там могут быть еще и деревни всякие. Я это проверял. Вот так вот входил. Много порталов делал. Так, давайте вот так вот к этому мостику сделаем. Вот так, вот так. Я не понимаю, зачем игрокам игрокам продавки может всяких для всяких зелек но поскольку не знаю как закачивать моды я не знаю если вы знаете то напишите пожалуйста в комментариях это очень очень надо так идем куда нибудь туда так, что-то я не в нормальном месте появился. Блин, надо какую-нибудь, что ли, типа лестницу сделать. Я на всякий случай, на приседе буду идти. Тут вот еще кремень бывает иногда, встречается. Тут так, все-таки надо было. Тот, кто сделал Майнкрафт, сделал так, что вот эту вот, вот эту фигню хотя бы железной киркой ломать. Вот эту фигню рукой даже быстро ломать можно. Без всяких эффектов ускоренной копания. Так давайте делаем, делаем, делаем новая кирка нету если бы был бы модно вот эти вот кирки из адского камня может быть есть я не смотрел и много раз пытался его закачать у меня даже тогда пропал мир с мостами я вот всю ту же серию снимаю просто синт другой навел на деревню. Деревеньку. Так. Я все-таки думаю, что сделал сопротивление урону Эффект. Поскольку я уже записывал какой... Ну, про эффекты. Значит но уже можно применять их в действии так же как с эндердраконом. если вот блок не ставится значит там очень и очень глубоко вот в лаву так, быть аккуратным чтобы не попали всякие там гасты и еще какие то суслики так, идем, идем, идем. И, по-моему, нам просто чисто туда надо. Так. Я не знаю, это, наверное, очень будет долго. Ой, нам надо как-то туда-наверх. Вот, вот, вот туда. Так, да, я, кажется, понял все. Я напишу тп координаты такие же, только вот здесь вот это высота. Ну смотрите. Т... Нет, все-таки не буду. А, да, тп шнус ещё... туда. Так, тп. Так, я что-то не буду. Тп собака п. Пишем семьдесят один тридцать шесть. Так тридцать шесть. Минус пятьдесят пятьдесят шесть. Так минус пятьдесят шесть. Все мы возле портала. И нам надо попасть туда. Ну, потому что, смотрите, вот 36, допустим, 39. Вот. Мы повыше появились. А вот это, я думаю, вот это в бок, это в вот другой бок. Ну, в общем, что-то вроде этого. Нет, подождите. Хотя не ждите. Мы так, запишем быстренько в креатив. Перейдем. Один. 1. Возьмем командный блок. Полочка. Гири. Собака. П. Сто тридцать семь. Есть командный блок. Вот так вот. Так, это вот так. Чтобы потом зря не бегать. а не надо. Не лагай, пожалуйста. Так, сейчас. Видите, записываем. Так. 40, 69, минус 74. Так, теперь мы поехали туда. Так, все, мы тут. Там тонн 70 нет тут вот все таки эти перепишем. 71 36 минус 55 выписываем сюда но... можно с палочкой, можно без вот и с палочкой ДП. так 40 пишу 40 69 69 минус 71 минус 71 минус так значит все так все не лагай. Это иногда бывает лагает даже очень Так, ай, нет, нет, нет, нет, нет. Так, ну, в общем, у нас работала. Обратно. Вот так вот. Так, и теперь всегда так будет лагать. Ну, ничего, я думаю, что переживу. И сюда вписываем палочка ТП, СМКП. И те внизу координаты 71. 71, 36, минус 55. Так, все. Давайте перейдем в выживание желание выживание выживание ладно так вот все мое выживание и да все работает сейчас отлагает так вот это вот все мне уже не надо все и давайте же пойдем куда-нибудь Ау, больно О быть поаккуратней давайте я возьму да я все таки возьмем эффект печати напишу эффект п так эффект нам надо 11 сопротивление урону дальше Подождите, я ответил, то по другому делу. так, 11 время, раз, два, это уже 16. Нет, вот так вот. И уровень, ну, самый максимальный. Вот такой вот. Все сопротивление урона. Очень много, смотрите. У нас должно убавляться хп. Давайте лучше снимем броню. Быстрее не тратить. Вот так, идем, идем. Идем куда-нибудь, туда. Плывем по лая. Плывем, плывем, плывем, плывем, плывем, плывем наверх. Плывем, плывем, плывем, плывем. Плывем, кушим. Кушим, кушим, плывем. Плывем, плывем, плывем. Плывем, плывем. Плывем, плывем, кушим. Кушим, не хотим. Плывем. Это еще много. Еще 15 минут. Это будет длиться. Этот эффект так все приплыли так все аук вот больно все с этим эффектом и эффект лечения не понадобится ну и Силу такая же можно взять. Так же много. Ну хватит. Нужно надоело гореть. Ну, что мне делать? Что? Блин, это стрел грящий Нет. Вот когда я сдох? Где на себя, блин? Хотя нет, она старается. В общем, ждем. Просто с вами ждем. Блин. Ну Ну ладно, в общем, на этом я с вами буду прощаться. Всем спасибо, что смотрели. Для вас играла комментировал Стив. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В общем, всем до скорой встречи. Всем пока, -пока.